Как насчет того, чтобы послужить мне, уважаемый? «Что ты сказал?» Да, Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с самыми основными нюансами в игрушечке Myth of Empires. Ну и в данном же выпуске я покажу и в деталях расскажу тебе про то, как же правильно вербовать наемных рабочих или же рабов. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А поэтому поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Myth of Empires, и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну немножко по данной теме. Для чего же нам необходимо вербовать работников, каких-то наемников и так далее? А для того, чтобы вам было немножечко попроще управляться совсем вокруг. Как мы знаем, для любой какой-то работы здесь требуется живая сила. Но кто, как не рабочий наемный, заменит тебе эту живую силу? Будь ты, например, работа в полях или же на рудниках, или же на какой-нибудь твоей животноводческой ферме, все будут за тебя делать твои Рабочие наемники А вот как их завербовать и где их вообще взять Пойдемте, все продемонстрирую за мной Во-первых, тебе нужно будет При твоих путешествиях на карте Исследовать все знаки вопроса У тебя на карте будут появляться Вот такие вот опорные пункты, в которых ты можешь завербовать нужных тебе наемников. Во-вторых, сразу, когда ты едешь вербовать, тебе потребуется некоторая провизия, в обмен на которую наемный рабочий сможет к тебе присоединиться. Этой провизии может быть все, что угодно. В основном, конечно же, требует пищу. Это, например, мясо в маринаде, которое готовится с любого практически найденного мяса. Также подойдет приготовленная саранча. Еще бывает, что наемники требуют какие-нибудь части от доспехов, да, взамен свои услуги, поэтому постарайся, пожалуйста, приобрети себе что-нибудь из этого в, в своем инвентаре. Даже иногда бывает, что и повязки, то есть бинты спрашивают. Если же ты решишь заниматься вплотную вербовкой наемных рабочих, то тебе следует обратить внимание на такой навык в твоем списке навыков, как вот в этой вот вкладочке, в самой последней. Вербовка, под названием вербовочка. Если ты хочешь, чтобы у тебя этот навык быстрее прокачивался, то пожалуйста, распределяй свои очки правильно. Очки экспертного знания. Вот в этой вкладочке, если у тебя будут очки экспертного знания свободные, просто-напросто распредели сюда их побольше и навык вербовки будет прокачиваться гораздо быстрее. Это тебе такой небольшой лайфхак от братишки Скретча. Пользуйся, не благодари. Также для удобства вербовки потребуется еще одна интересная штукенция. Делается она на платформе осадного орудия. Именно так называется здесь обычное кузнечное рабочее место. Место работы, короче говоря, кузнеца. Это монокуляр. Это само устройство под названием «Монокуляр» позволит тебе видеть немножко больше о том бойце, которого ты хочешь завербовать. Делается он из стекла, медных слитков и твердой древесины. В принципе, все ресурсы делаются на начальном этапе. Просто выбираешь его на клавишу быстрого доступа и нажмешь левой кнопкой мыши. Таким образом, ты сможешь смотреть на тех или иных а, бойцов. Вот, например, мы можем подойти к любому практически воину, например, вот к этому, и у нас происходит распознавание его а, навыков. Видим сейчас, что навык «Провокации», Отвращение к лошадям Ну и таким вот образом с помощью этого устройства Подбор для себя нужных Как говорится рабочих станет немножечко Попроще. А что это мы все вокруг До да около? Давай даже попробуем перейдем К самому факту вербовки Воинов. Сейчас мы выдвигаемся ровно На ту точку, которую мы нашли а, На нашей карте, где у нас обитает Предполагаемый наемный рабочий Итак, вот мы и прибыли на точку сбора наемников И давайте пообщаемся с ними По очереди. Здорово, девчули, мужички Ну что, кто из вас хотел бы подмотиться как говорится правление, кто хотел ко мне вступить Давайте поспрашиваем, да, нужно спрашивать У каждого свои, как говорится, а, приоритеты Обратимся к этому, спросим, что он хочет Для него нужно 19 повязок Чтобы его завербовать Следующий, давайте с ним пообщаемся Что для тебя нужно? А, для него нужно 18 саранчи Давайте подтверждаем как раз таки саранчо Я запасся и смотрим Так, что-то, я так понимаю, не задалось Саранчи надо 19 штучек А у меня не хватает, у меня всего лишь 16 Что-то я плохо подготовился Я так понимаю, ага, приготовился Саранча 18. Не хватает, друзья. Да, если у вас не хватает ресурса, то тогда вы не сможете завербовать воина. Давайте тогда попробуем вот этого, на которого у нас точно хватает бинтов, точнее повязочек подтверждаем. И тадам! Воин сразу же сдался и нам предлагают выбрать его имя. Давайте же зададим имя этому несчастному. Я предпочитаю называть э, своих, значит, рабов именно вот так вот, только с цифркой. Да, все. Третий наемничек у меня имеется. Вообще, по-хорошему, мой тебе опять-таки совет или же лайфхак. Когда ты едешь, значит, вербовать себя несколько наемных рабочих, лучше бери себе лошадочку с тележкой. Я, кстати говоря, так и планировал сделать, но немножечко что-то у меня не задалось. Тележечка, да, если в гильдии у кого-нибудь есть такая, знаешь, которую за лошадку можно цеплять, просто с собой ее бери, туда садишь, значит, всех своих наемных работников. Так тебе будет гораздо проще их перемещать, нежели ждать, пока они за тобой добегут. Так, ну что ж, давайте к этому, бродяги, Бедолаги еще обратимся, что тебе нужно для вербовки. В моем пользовании находится уже на данный момент три таких наемных работника. Для того, чтобы разблокировать этот самый лимит на наемных рабочих, тебе необходимо зайти в свои навыки и посмотреть на а, такую вкладочку, как «Харизма» и «Командование». Вот как раз-таки это командование и увеличивает количество а, призываемых тобой людей на один, на два пункта, на три, на четыре и так далее. Допустим, у нас уже есть наемник, кто с ним сделать, спросите вы, а все что угодно – Можете его отправить на какие-нибудь работы А можете прокачать из него какого-нибудь Хардкорного воина Об этих всех нюансах я, наверное, сделаю Какой-нибудь отдельный специальный видос Сейчас у нас речь, ребятки, не о том А давайте поговорим о функционале Данным воином можно манипулировать То есть отдавать ему какие-нибудь команды Прошу обратить твое внимание на то, что Над полоской инструментов и оружия Появилась еще одна полосочка Это как раз-таки функции управления Твоим наймитом или же Наемным работником, да, это у нас значит F1 передвижение, F2 это варианты построения, это у нас значит э, в седло цель э, и так далее, со всеми вкладочками ты можешь потом уже в процессе ознакомиться э, лично, нанимать на раннем уровне наймитов ты можешь только до 20 уровня, у каждого воина если вы к нему обратитесь, есть конечно же диалоговое окошечко, где вы можете зайти в его инвентарь, посмотреть что у нас здесь находится, ну и давайте начнем с самого главного, здесь у нас находится наименование нашего наемника тут находится его броня, кстати Давайте его уже оденем получше Например, я специально приготовил для него броньку Вот такого вот тяжелого кожного пошива И ботиночки давайте ему оденем а, Да, таким же макаром вы можете ему вместо, например, копья Дать какой-нибудь инструмент Пусть это будет коса, например, для добычи чего-либо Хотя он ее будет использовать в качестве оружия В общем, обмундировать его можно по своему усмотрению Как тебе захочется Дальше давай посмотрим Здесь есть такая же вкладочка, как и на твоем персонаже То есть здесь указаны его очки здоровья Его сытость, уровень, его прокачка и так далее Давай посмотрим следующее окошечко Здесь у нас идет распределение его а, навыков Распределить навыки ты сможешь по своему усмотрению Но когда у тебя накопится необходимое количество опыта Вот в этом окошечке оно будет отображаться И если у тебя достаточно опыта то тогда ты сможешь прокачать его Так же, как ты качаешь своего персонажа Дальше, значит, смотрим на вкладочку Здесь у него отображается его текущая защита Его текущее владение Какими-нибудь э, инструментами Либо же оружием Ну и последняя вкладочка Это уже существующие у него навыки Каким же образом еще можно взаимодействовать С, твои, с твоим наемным работником Да, Помимо инвентаря Ему можно также здесь приказать следовать да. Можем его перевести на какой-нибудь другой сервер э, Если вы не хотите, чтобы он оставался здесь также его можно настроить, то есть Либо он будет активный, либо нейтральный Либо же пассивный, дальше Значит смотрим, что как, на каком расстоянии Он будет следовать от вас То есть либо на среднем, либо на небольшом Следующее у нас установить расстояние для Охраны, и мы также сможем а, Выставить, значит, низкое Среднее или же высокое расстояние Ну и фильтр цели это то, кого У нас будет атаковать Наш с вами боец, то есть вообще Не атаковать, атаковать животное, атаковать Воинов, игрока, ну или не атаковать строительство. Все, ребят, варианты я вам продемонстрировал, как можно взаимодействовать с вашим наемным работником. Помимо этого способа, о котором я тебе сегодня рассказал, есть еще один способ как можно себе получить раба. Любого практически враждебно настроенного персонажа можно оглушить специальной дубиной и также его заставить служить именно а, тебе. Но об этом, конечно же, поговорим мы, наверное, скорее всего в отдельном моем видео. Ну что ж, я надеюсь информации по поводу вербовки наемников тебе было достаточно. Если же братишка Скретч что-то не указал и, или чего то недорассказал, то, пожалуйста, пиш, напиши ему в комментариях, поругай его, что ты забыл то-то, то-то, то-то. И я обязательно в следующем